Я Владимир Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема вспыльчивость. Насколько мы вспыльчивы? Как мы себя ведем, когда происходят мелкие неприятности? Как мы реагируем на так называемые нежданчики? Проехалась машина, облила нас грязной водой из лужи. Вдруг пошел дождь, а нам навстречу. Мы вступили в лужу, а мы в чистой обуви. Что-то уронили с сумки. Кто-то нас толкнул в автобусе, наступил на ногу. Аж парили палец кипятком обожглись огнем Или зажигалкой Вдруг что-то уронили Разбилось мелкое Заплакал среди ночи Уж который раз ребенок Уронили ложку Забыли включить или выключить телевизор Где-то разбежала вода Что-то где-то пропало в холодильнике Куда-то не успели Чего-то не расслышали что-то где-то забыли, с кем-то не встретились. В течение дня и в течение всей жизни у нас происходит масса так называемых нежданчиков. Тысячи всевозможных мелких неприятностей, на которые мы реагируем агрессией. Вдумайтесь. Каждое мгновение на любой внешний раздражитель мы реагируем агрессией. Мы отвечаем злобой на те, как мы считаем, мелкие неприятности. Вообще величина личности человека измеряется тем, как он реагирует на мелкие так называемые проблемы, что собственно его может вывести из себя, понимаете? Если у вас вывело из себя, что у вас закончилась в доме вода фильтрованная, вам нужно сходить в магазин, вы начнете материться. Если ваш ребенок вдруг что-то недоел, а вы привыкли, что он с старелке выметал буквально все, вы можете оскорбить? Вдруг зазвонил телефон среди ночи. Вы можете человека проклянуть за этот звонок, поднять трубку и высказать ему все в лицо? Вас облил дождь, а вы собрались на важную встречу. У вас вокруг будут виноваты все? Вы поймите, Признак того, что вы на такие мелочи реагируете агрессией, говорит о том, что вы еще очень молодой, нетризеленый человек, неопытный, глупый. Это не говорит о том, что вы сильны, когда вы реагируете злобы. Это не говорит о том, что ваша агрессия это признак силы. Агрессия это признак слабости. Кусают, как правило, в ответ, когда ждут нападения, когда боятся. То есть нападение это признак слабости. Постоянная агрессия, когда вы кого-то кусаете, нападаете, кричите. Это говорит о слабости, вы не умеете контролировать эмоции. Это говорит о том, что вы слабы характером, вы неуправляемы. И вы еще не добились той внутренней гармонии, при которой человек на все внешние раздражители реагирует добром. То есть ваша вспыльчивость говорит о том, что у вас взрывной характер – вы не управляемы ни ни собой, ни природой, ни Господом. Вы не знаете, как управлять этой энергией. Она управляет вами. Вы беззащитны перед этой агрессией. Вы на любой внешний раздражитель, на любую мелкую, в кавычках, неприятность, вы реагируете кулаками и звериным оскалом, ни улыбкой, ни добром, ни объятиями, ни поцелуями не снисходительным молчанием, а агрессией, нападением, жестокостью. На каждую мелочь вдумайтесь. Насколько вы рискуете, подвергаете свой организм, здоровье, вашу энергетику серьезным дырам, которые принесут вам непоправимый вред вашей жизни и вашему будущему. Попробуйте контролировать этот очень важный процесс. Научитесь не нападать не скалить зубы, не хмуриться, а улыбаться. Где-то испачкались – улыбнитесь. Где-то что-то кто-то на вас накричал – улыбнитесь. Кто-то проявляет агрессию, но если она не причинит вреда вашему здоровью и жизни – промолчите. Разбилось что-то, выпало с кармана – успокойтесь, улыбнитесь. Приобретете еще, купите. Никуда над вас не денется. Если купили первый, раз, купите и второй. Обожглись заживет, порезались заживет тоже, испачкались, постираем, поругались, помиримся, потеряли, найдем или купим новое. Нет ничего того, чтобы нас так сильно выводило из себя, нет ничего важнее здоровья жизни и нервов. Все это мелочи, которые призваны проверить нас на прочность. Они призваны проверить, насколько наша личность глубока. Насколько мы внутри имеем количество пространства для хороших дел, для хороших эмоций. Это проверка, чем наполнен ваш сосуд. По индийской, так сказать, теории, человек это сосуд. Чтобы проверить, что в нем, заденьте его. Вот чем он наполнен, то и выплеснется из него. Так и вы. Вы некая сфера, наполненная либо хорошей энергией, либо плохой, отрицательной, либо положительной. Вот ваша мелочь и показала, кто вы на самом деле. Если вы улыбнетесь, промолчите, вы искренне добрый и очень сильный человек, поскольку сдерживать такую энергетику очень тяжело. Воспитать себя очень тяжело. Это должна быть сила духа и ума, и характера, чтобы на какую-то боль, на какой-то внешний раздражитель среагировать молчанием, либо улыбкой не прощением, а не нападением, не агрессией, а любовью, не матами криком, не безжалостным обзыванием, бросанием на человека с кулаками, проклятием, а улыбкой. Спокойной, доброй улыбкой и осознаванием того, что это тоже все пройдет. Самое важное – это жизнь. Ощущение, что ты жив, что ты живешь. Дыхание, пение птиц. Солнце, небо, дети, земля, воздух. Люди. Вот что важно, понимаете? Не реагируйте вспыльчиво на вот эти мелочи, которые не стоят даже вашего внимания. Не обращайте на них, не тратьте свою жизнь бесполезно, безрассудно на обдумывание всевозможных мелочей, житейских мелочей, бытовых пару мелочей, совершенно смешны. Когда вы остынете, вы подумаете, насколько я был неправ, что это сделал, что это натворил, что так себя повел. Вам будет стыдно. Но вам никогда не будет стыдно за доброту, которую вы проявили в тот момент, когда что-то произошло. Запомните, контроль это сила, отсутствие контроля это слабость. Если вы сможете выдержать и улыбнетесь, вы сильный, вы научились, вы смогли, вы мудрый и опытный. Если же вы, до сих пор гора, до сих пор реагируете. Но такие мелочи, агрессии, нападения, словом и делом, каждый раз доказывая себе и людям, что вы агрессор, вы просто боитесь. Вы боитесь боли, вы боитесь унижения, вы боитесь любого притеснения, вы боитесь всего того, что вас раздражает. Вы ненавидите все вокруг, вам важен только личный покой, тогда вы слабы, несомненно слабы, очень слабы и очень ранимы. Так что вы выбираете? Добро и хорошую реакцию на все? Либо слабость и агрессию? Подумайте. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.